здравствуйте дорогие друзья кто нас видит кто нас слышит мы начинаем третью попытку прямой трансляции запись у нас ведется с экрана Со странички. начнем мой заработок в сети и немножко расскажем немножко расскажем о нашем проекте наш проект это сайт продвижения «Плюс», который создан для подработки инвалидов, для продвижения сайтов и групп. Таким образом, вы можете прочитать здесь, что наш сайт, он еще находится в редакции, хотя он уже с января работает прочитать информацию да у нас есть такая возможность продвинуть сайт созданный на викс а, для вашей а, фирмы а, за три-четыре месяца в топ а, по названию фирмы бренду или по некоторым запросам практически даром практически дар в чем у нас состоит Практический дар у нас состоит... Переходим на страницу тарифы. Тариф один из первых. Он включает в себя спектр услуг весь. Это первые 10 наших заказчиков. Они получают такую возможность за 2400 рублей без предоплаты. Один месяц мы работаем, а потом вы вносите плату, возможно, отсрочка, конечно, но желательно, конечно, каждый месяц по истечении месяца вносить плату 2400 рублей. Кому-то, если весь спектр услуг не нужен, а что-то из наших услуг отдельно, тогда мы делаем скидку. Еще плюс к нашей основной скидке. Вот, скоро в топ у нас тариф такой. Здесь мы тоже проводим первый, первый первыми заказчиками. С первыми заказчиками можем работать сразу по этому тарифу. Потому что хорош тем, что здесь именно делается сайт на ВИКС и продвигается он уже в топ. То есть этот тариф а, 3000, 3000 рублей а, б, он с предоплатой. А, потому что без а, сайта на ВИКС мы еще пока что наша команда инвалидов Сайт внутренней оптимизации не занимается, поэтому гарантировать быстрое попадание в топ мы не можем. А по своим сайтам смотрим, они у нас, ну если не на первой странице, но ну, в топе 30 они в общем находятся некоторые из наших сайтов. Uh, Также ну, так весь остальной uh, спектр услуг – это размещение на нашем сайте и реклама, um, и гру, и реклама группы, создание группы, продвижение группы. Все это тоже входит. Uh, и тариф банк-услуг. Банк-услуг я считаю самый лучший тариф. Почему и написано практически даром. Ну, это как бы тариф... Э, это вклад в самом банке. Тоже а, проект. Такой он немножко юмористический, но тем не менее, тем не менее, он тоже для вас, а, для заказчиков а, включает в себя услуги психологической консультации онлайн. А, это может быть по скайпу и удобнее все, наверное, там по договоренности. Запись на курс «Школы любви». Сейчас проходит серия из пяти коротких вебинаров бесплатных. Вы можете записаться и посмотреть, что это такое и нужно ли вам в дальнейшем. Потому что в дальнейшем там будет оплата, а для вас это будет все включено в тариф. Также все, что вы слышали, ну, там будет, у нас есть пока тариф спокойный, там будет а, тоже по договоренности реклама вашего сайта на год на нашем ресурсе и по договоренности уже все отдельные а, виды работ, такие как создание сайта на Викс и продвижение групп в социальных сетях, потому что это Uh, у нас выполняют uh, отдельные работники, они <соединяющие> пока не акционеры нашего банка, поэтому мы им платим отдельно. Вот. А реклама на нашем ресурсе это пожалуйста на год, это все входит в наш тариф. И доставка корреспонденции uh, uh, uh, по Санкт-Петербургу это две, uh, две доставки или по области одна доставка входит в наш тариф, если перейти в клиентский отдел, как вы видите, вклад спокойный в размере от 700 до 1000 рублей. И вот он включает все эти услуги. Так что вы можете сами посчитать экономию, вот, которую вы получаете. 2403 тысячи и от 700 до 1000 за 4 услуги не такие уж и простые вот поэтому у нас написано в общем то что практически даром да что за 1000 рублей сейчас выполняется одна доставка в область и все для вас выполняется от 700 до 1000 рублей 4 услуги. Так что спешите делать вклад спокойный, потому что вклад спокойный уже, я думаю, через какое-то время Но он останется, конечно, вклад спокойный, но вы сами понимаете, что у нас будет сейчас обучение и команда наших работников будет расти, и оплата им тоже должна с чего-то идти, поэтому вклад спокойный, он будет <смех> спокойнее и для вас, и для нас, если он будет повышаться. Пока он не повышается, но со временем он, я думаю, повысится. Сейчас уже желательно, чтобы он был 1000 рублей для нашего и вашего спокойствия, но есть люди, которые пока по финансовым возможностям могут э, позволить себе, например, вклад только 700 рублей. Бывает и такое для начинающих, потому что бизнесменов мы работаем с микробизнесом, даже не с малым бизнесом, а с микробизнесом, и поэтому, поэтому у нас такие вот такие вот расценки. В разделе «Контакты» вы можете написать или позвонить, или через нашу э, страничку ВКонтакте сразу написать. Если вы сделаете вклад на почту, лучше э, не писать, но желательно, конечно, продублировать. Если на сайт написать сообщение, желательно продублировать на почту и лучше всего послать сообщение, даже чтобы не тратить денег а послать сообщение на этот номер что вы сделали вклад и вам нужны такие то такие то услуги потому что это может быть для вас например срочная доставка в область а, вот еще хочу предупредить в области или по петербургу например это для вас более актуально а остальные услуги для вас не так актуальны. И они также, напоминаю, эти услуги распространяются на вас, на ваших знакомых, родственников, друзей. То есть это вы их можете включить в этот вклад в свой. И хочу еще предупредить, что с начала июля, с первого числа примерно по 15 июля. До, доставка по Петербургу и области не производится. И продвижение сайтов тоже я это на этом ресурсе, на, свой, на своем, который, который называется продвижение сайтов плюс. Я тоже не смогу полноценно выполнять, потому что буду я в другом городе. Поэтому имейте в виду, что с 1 июля по 15 июля у нас будет такой перерыв. Ну, именно у этих двух услуг будет такой вот перерыв. Вот. А, а первые две услуги – это помощь психолога и запись на вебинары. Вот вы можете вебинары посмотреть сами в этой группе посмотреть и сами для себя решить. Сейчас серия из пяти коротких вебинаров проводится. Вот, ну, пожалуй, вот и все. Я не знаю, даже, честно говоря, получилась эта трансляция или нет. Сейчас я попробую Сейчас я попробую это проверить. Всем спасибо, удачи!